Хэй, hey, бич Всем привет, вы на канале Волосань Меня бисит дико, эта маска Я купила маску у Могуса. Вы? Это были вы? Сегодня мы продолжим, так как вам понравилось Видео про тикток Мой тикток Сегодня мы будем смотреть лайки но не мои лайки. Это какой-то позор. Лайки. И, кстати, если вам зайдет это видео, очень понравится, то отпишитесь в комментарии. Или если мы наберем очень много лайков, то я сниму видео в Квай. Ставьте жирный лайк. И обязательно подпишись на мой канал. А его Мег... это мега было странное видео всегда ходишь в оверсайз не понял, что ты сказал мне Но ты мне близок Лола, их просто под футболку заправила Действительно, <смех> блин, на самом деле дети сейчас такие красивые, просто я в шоке. Вот вот ей по-любому лет 10, может 12. Она такая красивая, не то, что я. Мне заплатили окна. Зачем? Зачем? Вопрос зачем тебе заколотили Так... Просто так. Любому, чтобы не избежало. Кто-то на идеально. В чем подвох? там тебя Она скорпион, мои ЛП. Короче, я не понимаю смысла, Ну ладно. Ага. Как это мило! Как мило, старший брат и младшая сестра. Mm. Oh, наша самая популярная Мария. <свистит> Жесть Русица, чисто я, когда попал в кадр. Шикарно. А Эрлин. Это у девочка, у которой, короче, песня залетела, типа. симпл Сквидыш пап, сквидыш папа, и сквид что? А, <смех> расклад драфт <Расправлено> не запретит. <смех> Я вот не помню, нет, это конечно круто, вот они двенадцать лет сакинтиков. Мы бич <смех> girl. Ты что дурак? А они 12 лет почему такие красивые? Ой, бровьте! Вы меня впущаете? Рука была до 4. Мы Что-то я не поняла, мем. Вообще не так делать. <звы> <звы> <звы> <звы> <звы> <звы> Шесть. Я не знала, что я долистаю до себя. Если ты выглядишь как карман и беляш, а твой краш выше тебя намного, просто воспользуйся этой хитростью. В смысле? Туп. Что-то я не поняла. В смысле? А в чем приколы? Чуть я вообще не догнала. Ладно. Ладно, давайте скажем, что я поняла. Вот это логично, логично. Угу, угу. Логично, логично. На переменных нужно общаться, а не делать уроки Для чего тогда перемены нужно? Я вот на перемене иногда списывала пары и уроки Действительно, зачем нужно это О, вот, кстати, Милана Которая выглядит на 16, но ей на самом деле 12 Не, ну на самом деле дети сейчас капец какие красивые, 12-13 лет, ну и... Что-то множество, что, ну, знаю, что в глазах. Я, я, мой, я, я, понимаю. Мой, я понимаю, это вообще жизнь, я так боюсь этих не русских. Ну на самом деле, ну и как, я их не боюсь, но боюсь. Гениально. по мне очень неудобно перед ними проходить, потому что... Их взгляды это просто что-то с чем-то вот, Так что я понимаю эту девочку Десять Я, которую первые, наверное, попробовала покрасить в двадцать лет И это было совсем недавно, так что переходи по ссылке в описании, смотреть это видео господи. О господи, Настя кож Понимаю, человек 30 лет, ой, ей 25 вроде, бы. ну, фиг знает. Сильное заявление. В шестом классе я ушел такой. Там точно -то, седьмой класс? -то... О, господи, это самое кринжовое видео, которое я видела. Чтобы больше не видели Мы закончим Что есть, если вам понравились видео из лайка Еще самые не кринжовые Чтобы вы хотели увидеть кринжовые А я вам покажу Давайте наберем много лайков видео своим друзьям, чтобы там побыстрее набрать. А пока, если тебе понравилось это видео, поставь мне лайк, подпишись на мой канал, не забудь поставить колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео и лайк, подписка. Пока-пока!